При делении ядер образуются быстрые нейтроны, но ядра урана под их действием не делятся. Если быстрые нейтроны замедлить, то цепная реакция продолжится. Графит, обычная и тяжелая вода, замедляют нейтроны, почти не поглощая их. Эти вещества называют замедлителями нейтронов.